Бонжур лизами! Здравствуйте, друзья! Красивый торт у меня получился, правда? Называть его можно как угодно – Наполеон или Мельфей. Суть одна – он очень и очень вкусный. А ленивый? Ну потому что я немного схитрила. Я беру готовое бездрожжевое слоеное тесто, выбираю нужный диаметр и удаляю излишки. Они нам пригодятся для украшения. Первый корж я протыкаю вилкой, чтобы он при выпечке не вздувался. Смазываю водой и посыпаю сахаром. Второй корж я режу на 8 частей. Переворачиваю каждый треугольник, соблюдая нужную дистанцию. Также смазываю водой и присыпаю сахаром. Отправляю коржи вместе с обрезками запекаться одновременно минут на 20 при температуре 190 градусов. Пока коржи остывают, измельчаю остатки теста в крошку и готовлю крем. Здесь я тоже поленилась, крем не варила, а использовала готовый заварной крем в пакетиках. Конечно же, никто не запрещает сварить домашний заварной крем, но тогда и торт не будет ленивый. В свой крем я еще добавляю творожную массу. Получается что-то типа крема пломбир. Коржи остыли, крем готов. Собираю торт, смазываю дно подноса и укладываю корж. На него выкладываю крем, не весь. Нужно оставить немного для украшения боков. Крем разравниваю и поверх него заливаю смородиновое варенье домашнего производства. Пришла очередь треугольников. Аккуратно выкладываю их по кругу. Получилась вот такая конструкция. Присыпаю торт сахарной пудрой и украшаю по своему усмотрению. Теперь займусь боками, нанести на них остатки крема и присыпать крошкой. Я это делаю с помощью лопатки, так гораздо удобнее. Я очень довольна конечным результатом. Такой торт не стыдно поставить на стол и перед гостями. Несмотря на то, что он ленивый. Пробуйте, готовьте, а я вам говорю. Бон аппетит и апьянтол.